Благо чистой пухчешу, Наплывая себе бетлый чистый суд, Сребной по бутинкой вон зевини, Легкая блочинка юлять. Искали упаду я на землю, Дождьчаки травинку притулю, Пусть душа ее издаля, Отгукнется рот, Шиад гукнеться мне зязюляй, небо цареться шауками, родный дом по кличка голоса мотули, На земля гукнется у сими голосами, Я умею так. Я е люблю, кревную Батьковскую землю. Васильковый вера, кто раки, Где плыли купа. Хлопчик с именем моим Я гукну его, и мне сдаля Отгукнется родная земля Голос пущий, отгукнется мне зя Шаг матули, а земля гукнет солнцем симигала. Отгукнется мне дязюлей, небо зовет сожал руками, родный дом по кличах голоса матули, а земля гукнется усими голосами.